Привет! Не знаете, что приготовить к чаю, но очень хочется что-либо вкусненько, но при этом у вас есть холодильник и йогурт. Я расскажу, девочки, как приготовить йогуртовое печенье. Посмотрите, какое оно поджаристое с двух сторон. Вот такое с румяной, хрустящей сахарной корочкой и очень вкусное и нежное внутри. Посмотрите, какое оно пористое получается. Если вам интересен этот рецепт, оставайтесь со мной, и я расскажу, как я его готовила. Девочки, для приготовления печенья понадобится йогурт. Обычный йогурт я взяла до нот, здесь 170 грамм. Йогурт может быть совершенно любым. Яйцо я буду использовать. Ароматизатор земляника вот такой несколько капель, но можно использовать ваниль или ванильный сахар, будет очень ароматно ничего страшного, если ароматизатора у вас нет, а это как бы не повлияет да, на состав печенья также мы возьмем разрыхлитель сахар, сахар на посыпку немножко соли, щепотку буквально растительное масло и муку более подробную рецептуру печенья я оставлю в описании под видео возьмем какую-нибудь удобную миску, в которой будем замешивать тесто, выкладываю туда йогурт Добавляем туда яйцо, щепотку буквально соли, растительное масло, сахар, ванилин или я буду использовать несколько буквально капель земляничного ароматизатора. Все перемешиваем, в муку высыпаю разрыхлитель, муку ввожу в тесто печенье делается очень быстро муки может уйти немножечко больше либо меньше той рецептуры которые я оставлю под видео Но вот такое в результате эластично и очень мягкое должно получиться у вас тесто, сейчас мы будем его раскатывать на печеньке. Тесто я переложила на стол или на коврик и теперь раскатываем его, если понадобится мука, можно немножечко добавить муки на стол, чтобы тесто не прилипало. Тесто нарезаем на небольшие кусочки, в которых будем формировать печенье. Теперь при помощи рук скатываем тесто вот в такие продолговатые печеньки. для выпечки. обваливая каждое печенье в сахар, вот таким образом, со всех сторон, перекладываем на противень. Как правило, с этого количества теста у меня получается где-то 18-20 печеньев. Просто мы ставим запекаться в разогретую духовку на верхнем на нижнем режиме. До температуры 180 градусов я ее уже разогрел минут на 25 на 30. Ориентируйтесь по цвету, скажем так, и по корочке печенья. Самое главное его не пересушить. Печенье готово, как только они начали зарумяниваться, я их вынимаю, они у меня запекались 30 минут. Печенье немножечко остыли, я вам покажу, какие они должны румяны быть со всех сторон. Вот такие. Сейчас я их переложу на блюдо. Так, ну вот таким, девочки, сегодня печеньем я с вами поделилась. Сейчас покажу, какое оно внутри. А сверху румяная корочка, слегка позолотилась. И невероятно мягкое. Оно внутри мягкое, вот такое, видите, дырочка пористая. Очень вкусно и очень ароматное в квартире. Просто невероятный запах. Советую это блюдо вам. Приготовить печеньки, особенно если не хочется бежать в магазин, а чаю что-нибудь хочется. Поэтому берите этот рецепт себе на заметку, в копилку и готовьте его с удовольствием. Желаю, конечно же, всем приятного аппетита. Поставьте пальчик вверх, кому понравился рецепт. Заходите на мой кулинарный сайт steprecept.ru. Там вы найдете рецепты, которых, возможно, нет на видео. Всем удачи, всем пока!